بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا о, Аллах, в этот день прими мои деяния и старания. Прости мне грехи и скрой мои недостатки. О, слышащий Марамед. во Аллаха милостивого, милосердного. В этой части молитвы, мы читаем, «О Боже, прими наши усилия в месяц Рамадан». Слово «машкура» в этой молитве означает «поблагодари и прими». Человек трудится и пастится, он испытывает голод и жажду, но он не ест и не пить, и страдает от недостипа во время Рамадана. И если Бог не примет наших усилий, дела наши не будут строены. Если приходят те годы и страдания, а результата нет, значит случилось что-то нехорошее. Мы должны быть осторожны, чтобы наши действия не навредили нам. Например, хула может растратить все наши усилия. Если вы будете возводить хулу, то 40 дней твоих добрых дел будут отданы тому, кого ты хулил. Если не будешь иметь فإن أردت أن أردت أجهزة من أجهزة من أجهزة في القرآن الذين سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سورة الكاف 104 آيات أيضًا تلك سترانيين пропала в жизни ближайшей, и они при этом считают, что поступают прекрасным образом. Если действие человека и его усилия угодны Богу, и Бог покупает и принимает от него, то такое действие есть благодарное усилие. То есть усилие, выражающее благодарность Богу, как говорится в Коране а сура Асра, 19 Аят То есть и кто захотел заполучит, обитель последнюю и устремлится, направив к ней все стремление свое. Будучи верующим эти будет стремление их отблагодарно Господом. но Благодарное усилие состоит в том, чтобы сочетать чистоту и истинную, так сказать, цвет Бога в нем. Вера и праведные дела, стремления к будущей жизни, перебивание среди добродетельных и так далее являются уславами. Для достижения благодарных усилий, мы просим Бога сделать наш пост и наш Бога благоугоднее для благам, делом и просить наши грехи. Ассаламу алейкум, варах натула ва барака.